Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале Коллегия адвокатов. Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве, судебной практике и свое мнение относительно событий правовой тематики. Указами президента Российской Федерации дни с 30 марта по 11 мая 2020 года объявлены нерабочими в связи с пандемией коронавируса. Распоряжениями региональных руководителей введены ограничительные меры, в числе которых приостановлена работа государственных органов. Однако жизнь продолжается. Время и сроки продолжают свое течение. Что делать тем, у кого истек срок действия паспорта или водительского удостоверения? Можно ли сейчас обменять или получить паспорт? Нужно ли получать дополнительные справки? В этом видео я отвечу на эти вопросы. Напомню, в соответствии с законом срок действия паспорта гражданина Российской Федерации от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет и от 45 лет бессрочно. Срок же действия удостоверения на право управления транспортным средством – 10 лет со дня выдачи. Другими словами, по закону срок действия паспорта или водительского удостоверения истекает в момент наступления события. Например, в день достижения гражданином 45 лет. Отлагательных сроков законом не предусмотрено. Выданы гражданину Пупкину права 21 апреля 2010 года, следовательно, 21-20 года их срок истек. Но, как говорилось, коронавирус вносит свои коррективы в нашу жизнь. Указом президента номер 275 от 18 апреля 2020 года паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает вперед с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются действительными. Лицам, достигшим возраста 14 лет, выдача паспортов в указанный период фактически приостановлена. Документами, удостоверяющими их личность, признаются свидетельства о рождении или загранпаспорт. В свою очередь, Верховный суд в обзоре номер два 30 апреля напомнил, что управление автомобилем, водителем, не имеющим права управления транспортным средством, подлежит квалификации по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При этом лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, считается в том числе тот водитель, срок действия водительского удостоверения которого истекает до 1 февраля 2020 года. Таким образом, если у вас день рождения или срок действия прав истекает ранее 1 февраля 2020 года, то паспорт и водительское удостоверение подлежали обмену до введения карантинных мер. Соответственно, если вы их не обменяли, Такие документы признаются недействительными и подлежат обязательной замене. В настоящее время паспорт можно заменить в обычном порядке. В этом случае необходимо соблюдать требования карантинных мероприятий и обращаться через единый портал Госуслуг, либо воспользоваться предварительной записью по телефону, указанным на официальных сайтах территориальных органов МВД России. Госавтоинспекция также продолжает обменивать и выдавать водительские права с соблюдением дополнительных мер, направленных на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Замена удостоверений производится по предварительной записи через единый портал госуслуг при условии наличия у гражданина медицинской справки и всех необходимых документов. С вами был адвокат Вячеслав Моносков. Берегите себя и своих близких.